Включаю демонстрацию экрана. Видно экран мой? Кто-нибудь включите микрофон? Скажите. Да, да, видно. Все хорошо. Ну, и вот хорошо. Значит, что всем все видно. Итак, переходим к самому вебинару. Тонкая настройка личной страницы во Вконтакте. Начнем с. Я начну на примере своей страницы объяснять как надо настраивать страничку во ВКонтакте. Допустим, вы раньше, раньше развивались в этой сети. Скажите, так, кто-то микрофон... У, уважаемые, я же запись делаю, пожалуйста, микрофон выключите, а то идут помехи. Значит, <клышки> вот личная страничка моя, да, вы сейчас ее видите на экране. Ну каким образом ее правильно оформить? Вот в этом курсе, который вы сейчас э, на платформе у нас продается, там все есть. И в курсе, который был для партнеров в бесплатном доступе, то же самое все есть. Но сейчас тот курс, который был для всех партнеров в бесплатном доступе, он доступен только для VIP-партнеров. Поэтому кто желает бесплатно получить знания, как правильно оформлять личную страничку сообщества, паблики и так далее, как правильно продвигаться во ВКонтакте, у вас есть шанс. Вы можете приобрести тариф VIP-партнер и спокойно в своем ритме, без напрягов, обучаться по продвижению в сети во ВКонтакте. Как оформить все там, там все очень подробно рассказано. Ну, я просто дополню немного. И вот смотрите, любая страничка, как и в Инстаграме, так и во Вконтакте, начинается, самого, так сказать, с витрины. Витрина это наша с вами аватарка. Вот здесь у меня аватарка. Но я на аватарку здесь пристроил еще и текст. Но как это делается, кому любопытно, я могу отдельно рассказать. Самое главное, в профиле, допустим, должны быть. Две такие главные настройки. Будем говорить, точки входа. Для того, чтобы продвигаться, вам нужно набирать подписчиков или друзей. Вот. Чтобы развиваться, чтобы с кем было работать, собирать нужно свою подписную базу. Где ее собирать и через какие точки входа это делается. Я сейчас покажу. Значит, первая главная настройка для привлечения друзей и подписчиков это вот эта графа которая называется место работы вот видите у меня здесь кликабельная ссылка стоит называется место работы залог успеха вашего дела если я сейчас кликну на нее у меня откроется моя группа группа и в этой группе значит ну, она уже оформлена все Эту группу мы оформляли с партнером, когда начинали свое дело, когда открывали нашу онлайн-школу. То есть э, вот сюда я тоже собираю людей. Почему вот здесь нужно, чтобы была кликабельная? Она очень доступная, правильно? Вот любой, кто заходит на вашу страничку, первое, что он видит, вот это вот место работы. Раз навел курсор, и тут сразу видно, что это открытая группа, или что, для чего она там и так далее. И можно сразу, здесь вот есть кнопочка «Подписаться». Он может сразу же на нее нажать и стать участником вашей группы. Он уже э, находится в вашей подписной базе, базе он ваша целевая аудитория, он, вы с ним можете уже работать. Следующая, э, значит, точка, и следующее, что вам надо оформить. А, и, а у кого вот, например, группы нету, да? Вот только вы начинаете оформлять, до этого у вас была, допустим, страничка, вы там публиковали различные свои материалы, э, и вы еще не занимались никаким бизнесом, вы просто там публиковали различные тексты, фотографии, видео, друзья ваши на открытой стене вам публиковали что-то, вы репостили туда что-то и так далее. Значит, э, и вдруг вы решили, что вы будете заниматься бизнесом, и вам надо эту страничку превращать в... Ну, или создавать новую, или превращать вот эту страничку существующую, так сказать, для бизнеса. Ну, во-первых, вот эта ваша страничка или ваш профиль, он должен быть открыт. Как это делать, я сейчас покажу. Значит, смотрите, у нас есть, вот как здесь сделать, допустим, место работы, как его сделать. У нас есть вот здесь под аватаркой вот такая кнопочка «Редактировать». Если мы на нее нажимаем, видите, что открывается? Открывается вот такое вот меню. И вот здесь вот есть раздел карьера. Мы переходим сюда, и вот здесь есть место работы. Видите, вот сюда вставляете название, пишите название и вставляете Вашу ссылочку или просто щелкаете по вот этому полю и здесь открывается список всех групп, в которых вы являетесь участниками. Но нас-то они не интересуют, нас интересуют те группы, которыми вы управляете, которыми вы являетесь автором. Вот вы взяли, допустим, нашли свою группу, раз нажали и вот здесь вот есть синенькая кнопочка «Сохранили». Все. Изменения сохранены, можете переходить на личную страничку, и уже, так сказать, вы увидите, вот она здесь теперь кликабельная. У кого нет вот этой группы, вы еще только начинаете, вам вот здесь можно написать фразу, чем вы занимаетесь. По крайней мере, будет понятно тому, кто зайдет, по каким вопросам с вами можно общаться. Чем вы для него можете быть полезны. И вот смотрите, профиль с правильно оформленным местом работы, он будет гораздо лучше смотреться и привлекательнее, чем, допустим, если бы на этом месте работы была бы вот такая аббревиатура. Вот я здесь ее выделил. В НИИ, там, допустим, ИЛБ, там и ЛБ, и ВПП, большинству пользователей этой социальной сети было бы не, ну, не знают, что же это за аббревиатура, что же она там обращает. Ну, или там, допустим, просто было бы название какой-то организации и так далее. То есть было бы непонятно, что это такое и стоит ли добавлять вас в друзья, стоит ли подписываться на ваш профиль и так далее. Они бы сомневались. И, естественно, вот это многих отталкивает. Когда вот непонятно, чем человек занимается. Ну и дальше пошел. Вот. Поэтому, да, я еще хотел, хочу сказать. Я также для вас приготовил шпаргалку. И в конце занятия я вот сюда в чат выложу PDF-файл. И там есть вот эта вся презентация, и кликабельные ссылочки там указаны для вас, для вас, чтобы вы могли пользоваться. И что? Следующая графа про сайт. Я вам обещал рассказать про сайт. Смотрите, вот сайт. Здесь можно указать. Многие указывают один сайт. Вы видите, у меня их четыре, да. И все кликабельные ссылочки с, по, с кратким пояснением. Как это все делается? Делается это очень легко. Мы также заходим по кнопочке «Редактировать», поднимаемся вот сюда в раздел «Контакты». И вот здесь есть, смотрите, графа «Личный сайт». Вот сюда заносим все наши ссылочки. Только единственное, когда вы, допустим, вот закончили одну ссылочку, да, вот, закончили одну ссылочку, начинаете вторую, перед тем, как э, дальше делать, вы ее, когда сделали, да, вы зажимаете клавишу shift и enter. Это все делается, ребята, на компьютере в дескопной версии, через смартфон вы это все не настроите, только через компьютер или через ноутбук. Вот, значит. Э, Нажимаете клавишу Shift, Enter, как бы получается, чтобы они у вас шли столбиками. Если вы этого не будете делать, через Enter пробивать, то они у вас в так в строчечку и уйдут. Вот смотрите, я здесь вот сделал на этом сайте, вот у меня пример. На, видите, вот здесь пример выделяется, моя ссылочка. вот Я ее сейчас скопирую и сброшу в чат. Вот я сюда ее сбрасываю. Это пример, так сказать, моей многоэтажной ссылки. Она уже в чате, можете посмотреть. Что, какие ссылки сюда ставить? Ну, вот здесь у меня есть рекомендации на слайде, да? Что можно указать в поле сайта? Ну, если у вас есть сайт или какой-то блок то обязательно ссылочку на него. Ссылочку на вашу подписную страницу, если она у вас есть, какая-то подписная страница, сделанная любым способом, неважно. Она может просто быть как отдельная, как типа лендинга, отдельная такая страничка, открывающаяся в любом браузере, неважно. Ссылочку на важный пост в группе или на личной страничке, там, какой, ну, ну, который вы считаете нужным, Сделать туда ту ссылочку. Ссылку на вашу визитку. Вот у нас у всех есть партнерские визитки. Ну, кто-то сделал, кто-то оформил, кто-то не оформил. Я рекомендую взять эту ссылочку, сократить ее и разместить туда. Для того, чтобы люди проходили через вашу визитку. Они же ведь потом с вашей визитки уйдут опять к вам в личную подписную какую-то базу. Я думаю, вы там-то сделаете это, ссылочку на ваши визитки. А также ссылку на любой важный для вас какой-то там еще. Ну, неважно, важно, мы все же по-разному. Кто-то в Телеграм будет канал, допустим, приглашать, кто-то, допустим, в на какой-то еще, допустим, ресурс может приглашать. Не знаю. Но кто-то вот, допустим, на сайт бота там, допустим, можно на сайт бота Федора, допустим, отправить. Можно на обучалку отправить. И так далее. То есть, неважно. Это уже вы решаете, куда пойдет человек и какую ссылку размещать вот в этой графе сайт. Вот. Ну, то же самое я уже сказал, как каким образом это все делается. Вот Единственное, что вам надо еще знать. Есть вот такой замечательный сервис. Он называется Sendler. Он, этот сервис, создан недавно совсем. Он создан именно для этой социальной сети во ВКонтакте. Здесь можно зарегистрироваться. Вот в той шпаргалке, которую я даю, там будет моя реферальная ссылочка. И вы по этой ссылочке зарегистрируетесь, вам сразу на баланс придет 500 рублей. Вот в нем, в этом сервисе тут видите очень многое с него можно делать рассылки здесь можно строить чат-ботов которые будут работать в ваших сообществах и под, ну, подогревать вашу целевую аудиторию и так далее это очень удобный сервис но нас с вами сейчас не я не об этом хочу рассказать нас с вами интересует вот если вы видите вот здесь вот вы когда зарегистрируетесь у вас появится свой, свой аккаунт вот здесь, если мы опустимся ниже, вот выпадающем меню, да, нас интересует вот эта графа, э -э называется "Короткие ссылки". Короткие ссылки. И вот смотрите, вот здесь именно здесь вы вводите э -э ну, ссылки для того, чтобы их сокращать. Смотрите, я рекомендую обязательно при сокращении ссылок вот сюда вы вставляете ссылочку, ставите вот так через допустим, вставить, да, вставили ссылочку. Ну, у меня здесь сейчас их много будет, поэтому я сейчас уберу, просто я скопировал оттуда. Ну, допустим, убер, убрать я сейчас. Нет, нет, нет. Так. Сейчас. А то вот. вот сюда вводим ссылочку и обязательно вот здесь ставим галочку. гиплинг Для чего? Для того, чтобы корректно Ваши ссылки открывались на всех устройствах. Это раз, во-вторых, вот именно для этого и дела, ну, я вам рекомендую, чтобы вы делали э, через ценвер. Сразу он будет попадать к вам в ваш профиль и уже ну, или на тот ресурс, который э, вы его отправляете. Вот смотрите, у меня, допустим, есть ссылочка э, записаться на обучение. Если я на нее сейчас нажму, открывается вот этот ресурс мой ресурс здесь у меня значит сделан такой мини лендинг на топлинке и здесь я приглашаю но ну, это делалось я просто для примера значит это делалось уже давно и я еще извиняюсь ребята за качество изображения потому что у меня случилась поломка у меня мой компьютерный монитор вышел из строя и я сегодня подключил телевизор просто взял вместо монитора и, и вот значит здесь конечно качество очень плохое изображение ну видите у меня здесь тоже есть как говорится точки входа на тоже приглашение куда ну, я могу пригласить с этого ресурса то есть я здесь на своей страничке Приглашаю человека, он попадает ко мне сюда и попадает в мою подписную базу. Здесь можно зарегистрироваться, вот у меня ссылочка в команду. Я приглашаю, я еще работаю в сетевой компании «Сибирское здоровье», я вот здесь приглашаю сразу человеку, даю возможность зарегистрироваться к свою команду, допустим, «Сибирское здоровье». Потом, заработок без вложений. Я еще тоже в одном проекте работаю. И также, если даю, значит, ссылочку, чтобы этот человек имел возможность попасть тоже в эту команду. Если я заинтересован, чтобы продвигать через профиль свой ВКонтакте тот проект, и решить проблему со здоровьем. Допустим, человек не хочет становиться участником, регистрироваться в сетевую компанию, допустим, сибирское здоровье, но. Проблемы, он может не регистрируясь, решить проблемы со своим здоровьем, я ему даю вот здесь вот ссылочку на свой интернет-магазин. То есть, заходя через эту ссылку, все, что он приобретет, будет идти мне в зачет. И еще один момент я упустил, когда рассказывал вам про вот этот замечательный сервис. Смотрите, ребята, здесь на каждую ссылочку дается статистика переходов. Вот буквально. Перед самым занятием я вот эту ссылочку исправлял там у себя, по новой ее сокращал. И вот смотрите, уже три перехода по этой ссылке. А вообще, вот, допустим, совсем недавно я вот 88 переходов, я там в одной партнерке работаю, да, я разместил. Вот, допустим, у меня Викростовская ссылочка есть, я ее размещал для приглашения в партнеры. Да, в партнеры в себе. У меня уже по ней 690 переходов, 1020 переходов, допустим, вот есть тоже партнерская ссылка на продающий лендинг и так далее. То есть у меня очень много. Потом, значит, вот тоже комбинированная ссылка тоже, на, наверное, на сайтбот Федор, вот, 783 перехода там. 792 перехода 933 перехода то есть здесь есть статистика переходов здесь очень удобно можно все посмотреть вот. и вы будете как бы себя контролировать то есть если я где-то размещаю ссылки во вконтакте когда пишу посты когда делаю вот, ну, различного рода вот, я это все делаю через Сенлер и даю эти ссылочки вот здесь Люди переходят по ним и у меня там видна статистика переходов значит поэтому рекомендую использовать воспользоваться этим сын этим сервисом это вот такие две важные настройки они нужны именно для того чтобы приглашать друзей и подписчиков но здесь нужно не только значит вот о чем я говорил. Здесь можно, допустим, при приглашение, ссылки размещать на подписные страницы, где будете вы за бесплатную какую-то там лид-магнит э, приобретать подписчика или, допустим, вашего партнера или там клиента и так далее. То есть вот здесь э, во ВКонтакте гораздо удобнее, чем в Инстаграме. Вот здесь э, вот можно разместить до пяти вот у меня здесь 4, до 5 ссылок спокойно можно здесь размещать. Следующий у нас с вами слайд или следующий вопрос. Это как сделать так, чтобы лента новостей не показывала всем друзьям ваши лайки. Кто знает ответ на этот вопрос, как сделать так, чтобы лента... Новостей не показывала всем друзьям ваши лайки или комментарии. Тогда ставьте «я знаю» в чат. Кто не знает, ставьте «двоечки». Жду ваших ответов. Так, вижу «двоечка». Еще кто? То есть... Вам интересна данная тема? Мне просто почему я так говорю, чтобы мне было понятно, да, вот еще двоечка, вижу двоечки. То есть вам интересна данная тема, и вы хотите, значит, узнать ответы на эти вопросы. Пожалуйста. Значит, когда вы создаете профиль, то по умолчанию лента новостей ВКонтакте показывает всем друзьям, ваших, вашим друзьям, уведомления о ваших лайках и комментариях. Но это не всегда удобно, ведь вы же можете заходить на какие-то, допустим, странички, там, паблики и оставлять какие-то, допустим, там, лайки, комментарии в каком-нибудь развлекательном э, паблике или там нежелательно, и, и нежелательно оповещать об этом всех друзей. Тем более, если вы позиционируете себя как профессионал, как, допустим, там, эксперт какой-то, и поэтому не совсем удобно. Ну, вам допустим было бы если бы про вас там все это знали но ну, уведомлениях чтобы это не отражалось а в друзьях то у вас будет ваша целевая аудитория и клиенты и конечно вам ну, не всегда ну, как бы хотелось бы наверное чтобы это все было поэтому естественно становится вопрос а как сделать так чтобы вот здесь вот колокольчики не отражалось вот видите у меня вот если посмотрите посмотрите в колокольчики я вижу кто какие действия совершал на моей страничке да а вот здесь в колокольчике не видно какие действия делал я где я ходил что я оставлял комментарий я таким образом настроил, а вот до того момента, пока я эту настройку не применил, у меня здесь отражались все мои действия. Что если я зашел там, поставил лайк на какую-то фотографию или там на какое-то видео, здесь все отражалось. А теперь здесь не отражается. И это очень важно, потому что ну, ну не хочу я, чтобы все знали, так сказать, о, моей, так сказать, о моих интересах и так далее. Поэтому я провел такую настройку. Как это делается? Это делается через настройки приватности. Значит, смотрите, заходим опять на нашу страничку. И вот здесь, вот в правом верхнем углу, есть наша аватарочка. Вот здесь возле аватарочки есть такая галочка. Мы на нее нажимаем, выпадает меню. И вот здесь есть настройки. Нажимаем на настройки. И появляется вот такое меню. И вот здесь общие настройки. Да, и приватность. Нажимаем приватность. И прокручиваем самый-самый низ. Чтобы появилась вот такая надпись. "Прочее". И теперь вот здесь находим графу. Какие обновления видят в новостях мои друзья. И вот здесь, видите, у меня стоит все обновления. Но это неправильно. Обновление разделов. Вот здесь я рекомендую вам, вот если вы поставите галочку, вот здесь фотографии, допустим, они будут видеть ваши, или там видео, они будут видеть там темы. Но вам самое главное не надо... Чтобы стояло, допустим, там, нравится, упоминание, там, комментарии и так далее. Я рекомендую вот здесь вообще все убрать. Убрать. И вот здесь у вас появится надпись. Никаких обновлений. Все. Она сохраняется автоматически. Сохраняется автоматически. Видите, все. Я, не надо там нажимать кнопку сохранить, ее даже здесь нет. И вот, я настроил специально сейчас никаких обновлений теперь смотрите как проверить каким образом выглядит наша страничка вот здесь внизу есть такая мега полезная ссылочка чтобы убедиться в том что вы установили подходящие настройки приватности вы можете посмотреть как видно вашу страничку как видят вашу страничку другие пользователи Сейчас я перейду по этой страничке, я ее просто открою в другой ссылке, и пока она там открывается, я еще немножко скажу, ребята, смотрите, вот здесь, впрочем, вам надо обязательно сделать вот такие настройки. Кому в интернете видна моя страница? Всем. И тип профиля должен быть открытый, если вы хотите строить бизнес. Конечно, если это ваша личная страничка, допустим, вы можете, значит, написать кроме поисковых сайтов или только пользователям вконтакте но я выбрал всем и вам рекомендую делать всем и здесь вы можете сделать закрытый профиль но тогда у ваш ваш профиль можно будет попасть только по вашему приглашению поэтому делайте открытый Дальше, какие компании могут отправлять вам сообщения по номеру телефона, я выбрал никакие, потому что у меня было, как по умолчанию, все, да, так замучили, и поэтому я рекомендую <coughs> никакие. Ну и кто видит количество ваших шагов там, в шагах, или видеть вашу активность в играх, если вы будете играть, то, то есть никто или только я. <coughs> Это вот такие настройки. Теперь попробуем зайти на ту страничку, которая открылась. Она, опа, ой, по нашей ссылке. Где она? Вот здесь она открылась. Вот смотрите, вот таким образом э, мою страничку видят э, незнакомые мне пользователи. Видите, она вот таким вот образом выглядит. Аватарка. Здесь вот добавить друзья появилась кнопка, видите. Написать сообщение. Все ссылочки. Наводим мышку, видите, появляется э, группа моя. Здесь вот опять все ссылочки кликабельные. То есть, если вы посмотрели, вас все устраивает, настройки перестраивать не надо. Если вам э, не что-то не устраивается, вот здесь вот есть в правом верхнем углу э, ссылочка вернуться к настройкам. Вы можете вернуться и Поправить все настройки. Так, переходим опять на мою страничку. Значит, вот здесь я на слайдах все это отобразил. И это все будет в шпаргалке. Переходим к следующему, переходим к следующему вопросу. Как скрыть ненужные записи на личной страничке, не удаляя их? Кто знает, пишет слово знаю. Кто не знает, пишет троечку. Жду троечки. Или знаю, кто знает, как скрыть ненужные записи. То есть вам какие-то записи уже не нужны. И вам не, ну, не актуальны они, допустим, в настоящий момент. Как их скрыть? не удаляя их кто знает пожалуйста в чате поставьте знаю кто не знает пишем троечку в ну мы для этого и занимаемся чтобы вы узнали я думаю видеозапись я поставил на запись, значит, этот вебинар. Я думаю, если ничего технически не случится, то тогда вы еще и сюда запись, я вам ссылочку на запись выложу, и вы ее посмотрите, эту запись. Итак, допустим, вы раньше занимались там, была у вас страничка, и вы там публиковали, свои фотографии видео и вам друзья там что-то значит репостили вы от друзей что-то туда и так далее а потом вдруг вы прошли обучение или решили заняться каким-то бизнесом и хотите сделать из вашей странички, чтобы не открывать новую значит сделать бизнес страничку и значит соответствующим образом ее надо настроить ну, а записи-то те, что с ними делать? Люди при, будут приходить да, и смотреть, а они не совсем удобные для, для допустим, тех целей, которые вы, которыми вы хотите заниматься. Как быть в таком случае? Значит, давайте разберем, как скрыть ненужные эти все записи, репосты, конкурсы, посты на, не в тему и так далее, не удаляя при этом записи и с возможностью их восстановления в любой момент. Значит, вот у нас э, в это э, здесь вот в этом есть очень хорошие, э, значит, вот здесь вот в правом верхнем углу, если мы подведем, и вот тут три точечки, да, есть архивировать запись. Смотрите, архивировать запись. Вот раз подвели, архивировать запись. Мы можем любой любой пост, вот допустим архивировать, к примеру. Ну вот Пасха закончилась, допустим. Я не хочу, чтобы ну, она была все-таки это этот пост, да. Я могу это дело просто вот так вот нажать и все. И видите, появляется запись архивирована. Все записи, которые вы архивировали, можно просмотреть в архиве, и они будут доступны только вам. Если вы внимательно вернетесь на начало своей своей страничке видите у вас все записи мои записи да и архив записи вот смотрите заходим в архив записей вот я только что архивировал вот эту вот этот свой пост да, я, а вдруг я потом передумал и решил да пусть он будет у меня на страничке опять подвожу на три точечки видите что я делаю есть кнопочка восстановить запись я раз ее восстановил и все и у меня она восстановилась вот здесь я когда-то делал аватарку и нечаянно опубликовал допустим две аватарки ну, так получилось одну я взял ну и не стал удалять а просто ее заархивировал и вот здесь видно и в этом в архиве все записи которые у меня э, архив в архиве находятся в архиве хранятся записи которые вы решили скрыть и вы всегда можете восстановить их или полностью удалить отсюда то есть вот подвели да здесь появляется кнопочка удалить запись восстановить запись сохранить закладки или выключить комментарии к этой записи и так далее. то есть здесь это еще есть управление архивом кнопочки нажимаем на нее и смотрите что появляется появляются видите по годам вот допустим в восемнадцатом году если я вот сейчас нажму появятся все записи которые я публиковал в восемнадцатом году я их могу архивировать я их могу значит удалить и так далее а можно смотрите по одной записи архивировать если вы, допустим, ну, они вам нужны, допустим. А если они полностью весь 2018 год мне не нужен, я просто беру и вот здесь подвожу кнопочку, курсор к слову действия. И здесь, вот появляется, архивировать записи восемнадцатого года. Я нажимаю на нее, и все эти записи будут архивированы. А можно помесячно, вот есть, допустим, декабрь, да. И архивировать за декабрь только 2018 года. 2019 год можно перейти, тоже можно весь, допустим, заархивировать. А можно вот так пролистав все записи, какие-то оставить, какие-то заархивировать. То есть это очень удобная вот такая вот, вот такой вот сервис, да. В Инстаграме такого не было. Вот. В других соцсетях тоже такого нет. Это только вот во ВКонтакте такая штука. То есть вот это очень удобный сервис управлять архивом. Сейчас он прогрузится, что у меня с интернетом мало прогружается, медленно прогружается. Закрываем это все. То есть вот здесь вот переходя по этим вкладкам вы можете управлять Своими записями. И все, которые записи, вы считаете, что они вам сейчас не нужны, что вы можете полностью даже за все записи со своего профиля убрать. Ну, до этого он у вас там был, допустим, профиль, и вы хотите его не обновить. Под другое направление сделать, допустим. Он у вас был под какую-то сетевую компанию, под одну, а потом, потом вы эту компанию бросили, перешли в другую и. Не хотите, чтобы люди видели, которые у вас же здесь уже подписчики есть, правильно? Вам закрывать профиль-то не хочется. Вот. Но вы создадите, надо заново набирать друзей, подписчиков заново набирать. А здесь у вас уже есть аудитория. И вы меняете направление значит, де, ну, деятельности своей. Вы можете все посты не удалять. Потому что любая социальная сеть очень ревностно относится к тому контенту, который там опубликован. И если человек удаляет, он может нарваться на банк. Допустим, в Инстаграме существуют определенные нормы на удаление. И когда человек удаляет много постов подряд, то может его забанить социальной сети. Я про ВКонтакт говорить не буду. Я не знаю, сколько можно удалять. Я норму не, не заходил к, ну, вот в, этот, в раздел разработчиков. Не узнавал. Ну, кому интересно будет, можете узнать. Вот. Но я не рекомендую ничего удалять. Почему? Потому что за хранение платить не надо. Вы заархивировали. Они хранятся там. Вы в любой момент можете вернуться к ним. Вдруг вам интересно, там, станут, вдруг вам какие-то, э, вашему сердцу там э, дорогие какие-то посты, там фотографии, видео. Вы их просто заархивировали, в любой момент вы их можете восстановить, в любой момент вы их можете посмотреть и так далее. <связывая> вот здесь на скриншотах, на слайдах я это все, ну, как говорится, показываю. Показываю, как это все делает, как управлять вот именно вашими записями в вашем профиле. Следующий вопрос. А как взять под контроль видимость своих фотографий? Видимость записей мы с вами научились управлять. Да? А как взять под контроль видимость своих фотографий на личной страничке? Кто знает, в чате пишем знаю. Кто не знает, в чате пишем Четверочки. Пожалуйста. Жду ваших либо четверочек, либо, либо знаю. Так, четверочки вижу. Так. Разберем, как управлять видимостью своих фотографий на своей личной странице. Ну вот видимостью этих фотографий можно управлять также на своей личной страничке, но в разделе «Приватность». Мы уже с вами, по-моему, там были, да, в этом разделе. Здесь вот заходим опять в «Настройки». И вот сюда заходим в «Приватность». Так, и вот здесь находим значит, записи, фотографии. Видите, вот здесь фотографии. И здесь мы смотрим, кто может отмечать меня на фотографии. Я вот поставил настройку «Только я». Я не хочу, чтобы от меня отмечали другие. Вы можете вот здесь выбрать, что все друзья, допустим, кроме или только друзья, или, допустим, некоторые списки друзей, там, лучшие друзья и так далее. Я взял и поставил, что только я могу сам себя там отмечать, потому что мне это не неинтересно. Кто видит фотографии, на которых меня отметили? Ну, здесь я раз поставил, значит, меня никто не будет отмечать. Я не стал даже здесь заморачиваться, потому что, ну, только друзья там или только я. Я взял и оставил эту настройку все пользователи, потому что она уже все равно автоматически работать не будет. Кто будет видеть местоположение моих фотографий, все пользователи, потому что они ну, в постах там располагаются и так далее. И отметки на фото. Здесь вот распознавать, допустим, может они, распознавать друзей на моих на, на моих фото можно. Вот здесь, вы, если вот здесь вы будете выключать что-то, то, то э, не забывайте, ну, если здесь будете менять настройки, да, то здесь нужно нажимать на синенькую кнопочку сохранить. Но еще, ребята, есть такая, такая штука. Вот заходим опять на мою страничку. Я вам уже сказал вот про это, да, я хочу сказать еще один момент. Мои настройки, вот, мои рекомендации по настройке приватности, я вот здесь вот на слайде показываю, да, то есть все пользователи, все пользователи, то есть видят все фотографии ваши, все пользователи и так далее. Но я у себя настроил только я, а странички видят все пользователи фотографии на страничке все пользователи на в, в шпаргалке все это будет но возвращаясь к нашему к нашей страничке смотрите у нас на страничке вот так прокручиваем вниз и вот здесь мы видим что фотоальбомы то вот управлять фотографиями можно именно через эти фотоальбомы вот у меня фотоальбомов открываем и это все Видите, открываются. Здесь вот есть фотографии с моей страницы. Здесь только аватарки. Потом фотографии на моей стене. Вот видите, редактировать вот этот альбом я не могу. Почему? Потому что здесь нет вот настройки. А вот здесь есть настройка редактирования альбома. И вот фотография на моей стене, это те фотографии. Сейчас откроем этот альбом. Ну, давайте, значит... Покажем все альбомы. Вот у меня все альбомы. Да? Откроем, допустим, фотографии на моей стене. Альбом. Ну, что-то он, наверное, долго будет открываться. Вот открываются фотографии на моей стене. И вот смотрите. Это все фотографии, которые опубликованы у меня на стене. Ну, сейчас вот прогрузится и так далее. Здесь что, чем замечательно, смотрите, ребята, здесь вот есть такая штучка, как редактировать альбом. Если мы нажмем на нее, плохо, что интернет, наверное, не работает. Ну, подождем, сейчас может откроется. А вот смотрите, вот открылось, да? Мы зашли в этот альбом. В нем 79 фотографий. И смотрите, вот здесь вот по умолчанию стоит вот такая галочка. Если вы эту галочку не уберете, то все ваши фотографии будут отражаться в обзоре этого, в вашем обзоре. То есть вот там, где внизу после описания профиля, после шапки профиля идет такой обзор фотографий. Они там будут отражаться. Но если вы вот так уберете галочку, то их там видно не будет. Почему я так сделал? Потому что я у себя в этом обзоре разместил э, фотостатус. Кому интересно, отдельно могу рассказать. Вы вот здесь можете у себя выбрать какие-то фотографии, перенести их в какой-то альбом, допустим. Вот видите, перенести в альбом. Вот смотрите, я поставил две галочки, нажимаю перенести в альбом и вот здесь я выбираю, допустим, фото для бизнеса, да? Вот у меня есть альбом, я вот по стрелочке его вот вот сюда, допустим. Но здесь у меня только по век роста, допустим, да, фотографии. Здесь у меня фото статус, здесь у меня бизнес коллекция, то есть у меня здесь целевые. А вот фото для бизнеса, можно их перенести. Я, допустим, беру, по стрелочке нажимаю, и они пересены, перенесены, будут перенесены. Вот сейчас отмена, отмена. Но они перенесутся именно туда, в тот альбом. Поэтому я вот нажимаю пока отмена, чтобы не нарушать свою целостность. Вот здесь есть фоторедактор. Вы можете эту фотографию отредактировать. Можете ее удалить, нажав на крестик и так далее. То есть управлять видимостью своих фотографий вы можете вот здесь. Причем здесь вы можете еще, допустим, вот выбрали фотографию, да? Вот, фотографию выбрали. Здесь можно поставить вот здесь комментарии и так далее к этой фотографии. То есть управлять видимостью своих фотографий вы можете именно здесь. Так, сейчас я это галочки уберу. Значит. И видимостью альбомов тоже. У меня все это показано в моей шпаргалке. И потом, когда вы будете, значит, получите ее, вы можете использовать, значит. Редактирование фотографий можете делать, допустим, ну, вот, к примеру, допустим, редактирование, фоторедактирование. Можете сюда добавлять текст на эти фотографии, можете рисовать, можете обрезать, можете, значит, смайлики какие-то добавить. Ну, сейчас просто у меня интернет, и я целью это не ставил вам объяснять эту тему. значит. Как это все делать? Это все можно отдельно. Если кому интересно, я могу отдельно. Значит, итак, следующий вопрос. Как скрыть от посторонних свои аудио и видеозаписи? Кто не знает, ставит пятерочки. Кто знает, пишет, знает. Жду ваших, вашей реакции в чате. Вижу пятерочки, пятерочки вижу. Значит, понятно. Будем разбираться. Итак, по умолчанию ВКонтакте показывает всем пользователям список сохраненных аудиозаписей. Это музыку, которую вы поместите в список Моя музыка, а также подкасты, которые вы слушали и сохранили. Если вы не желаете афишировать своих музыкальные вкусы аудиозаписи на странице можно скрыть как это делать сейчас с вами разберемся управлять видимостью своих аудио и видеозаписей на своей личной страничке можно значит также через раздел приватность вот мои рекомендации по настройке Вот здесь на слайде показаны значит заходим опять на свою страничку На свою страничку. Опять заходим в настройки. Опять в приватность. И смотрите. Так. А У меня, наверное, музыка. Да, у меня музыка. Нет, есть музыка. Вот у меня музыка. Сейчас переходим в музыку. Вот смотрите, можно вот так зайти, допустим, музыка, да. И вот здесь все будут вся музыка, которая есть во ВКонтакте. Вы можете здесь ее послушать, если вы зайдете вот во вкладку вот здесь вот в это с левой стороны этого аватарки меню такое есть музыка. Вот здесь вы можете значит прослушивать любую музыку которая имеется в открытом доступе моя музыка допустим есть вкладка моя музыка вот у меня если есть какая-то музыка вот здесь вы можете ну, тоже увидеть всю музыку которую вы размещали. есть и можете управлять этой музыкой вот здесь здесь вот смотрите поделиться открыть альбом допустим добавить плейлист создать плейлист можно и так далее можно скрыть эту музыку через настройки приватности значит как это все делать у меня на этом на слайде есть значит но ну, я написал допустим что только я ну вижу только я Хотя, друзья, если они зайдут на ту страничку, где эта музыка опубликована, они увидят ваши, так сказать, записи, все. Но я не хочу, чтобы, допустим, были уведомления о том, что я опубликовал такую там, там песню и так далее. Поэтому я вот для вас приготовил такие вот настройки. А сейчас как работать с видео? Как работать с видео? Как управлять видео. Вот смотрите. У нас вот здесь тоже есть видео. Вот у кого, допустим, вот каких-то вкладок нет, вот засмотрите. Здесь, здесь вот и моя страничка с левой стороны шестереночек. Заходим по ней. И вот смотрите, здесь появляются э, все, что вы хотите, чтобы вот в этом меню с левой стороны было. Вы вот здесь ставите галочки. По умолчанию здесь вот, допустим, есть галочки. Ну, каких-то галочек нет. Вот, допустим, стикеры у меня нет. Допустим, рекламы я не, не ставлю здесь. А все, что я хочу, чтобы у меня здесь было в, этом, в этой колоночке, я поставил галочки. И сообщество также можете показать, какие сообщества вы хотите видеть вот здесь. Это для быстрого к ним доступа. Ну и какие-то, допустим, избранные игры или приложения. Вы выбираете категории, так сказать, и э, ставите галочки, нажимаете кнопочку сохранить, и они сохраняются. И вот здесь появляется, у кого, вот, допустим, видео вкладки нету или там музыки нет. Вот таким образом можно, чтобы они здесь появились. Нажимаем вот здесь на видео, и вот смотрите, вот этот вот э, ВК-видео новый сервис, который недавно появился. Вот здесь показаны все видео, которые вы можете их посмотреть, которые находятся в открытом доступе. Это очень замечательный такой вот сервис появился. Здесь вот мы, отсюда вы можете проводить трансляции, создать трансляцию. Вот нажмете на эту вкладочку, создать трансляцию. И по категориям здесь все, все видео. Вы можете посмотреть фильмы, допустим, там про спорт, про шоу детям детские там, подписки, подписки все свои увидеть на которые вы подписались на видео но нас это все пока не интересует нас вот эта вот вкладочка интересует смотрите мои видео то есть те видео которые мы опубликовали у себя на странице вы можете даже создавать плейлисты вот здесь вот видите есть такая кнопочка волшебная создать плейлист вот смотрите мы переходим по кнопочке мои видео и вот смотрите у меня есть два плейлиста значит я их не могу значит вот показать все плейлисты вот видите только два моих плейлиста и два года назад они были опубликованы они у меня находятся на странице я их не архивировал и так далее Давайте вернемся к моим видео. И теперь смотрите, вот здесь есть такие волшебные кнопочки, как «Добавить в плейлист», допустим. «Добавить в плейлист» и так далее. «Добавленные» вот у меня здесь, категория «Добавленные», допустим. Заходим в категорию «Добавленные». И здесь вот можете добавить куда-то в плейлист и так далее. Здесь вот есть, смотрите, редактировать видео. Нажимаем редактировать. И вот здесь мы можем менять описание, можем менять и, и так далее. Название можно менять. И смотрите, самое главное, кто может смотреть это видео. Вот здесь есть все, у меня стоит все пользователи. Да? А если мы нажмем, то здесь можно сделать, что только друзья только я полностью будет закрыто видео для других да? или там все кроме моих друзей там лучших или некоторые друзья выбранные и так далее кто может комментировать это видео здесь вот тоже можно настроить опять все пользователи ну так как у меня это видео делалось с целью Продвижение каких-то продуктов, то я настроил вот так вот: все пользователи и все пользователи. То есть комментарии могут оставлять все пользователи, и смотреть могут все пользователи ВКонтакте. А можно создать приватное видео, допустим, или фотографии, или видео можно создать приватное. У фотографии, кстати, я вам забыл сказать: у фотографии тоже есть такой карандаш. Там тоже есть возможность задать, либо все пользователи будут смотреть, либо вы только. Либо закрытое будет оно. То есть не комментировать, не посылать их никуда, эту фотографию. Вы можете только отправить, допустим, через ВК-мессенджер, допустим, своим друзьям, там, лучшим и так далее. Но, то есть вот это вот есть такая возможность здесь. Не только в плейлист добавить, но, допустим, редактировать и уже настроить, кто может видеть эти ваши добавленные видео. Если вы хотите скрыть, если вы хотите скрыть, то заходите в настройки приватности в строке «Кто видит» список моих аудиозаписей там или видео вот этих вот ставите только я и все. Вы скрыли все свои аудиозаписи или допустим видеозаписи. Ну и сейчас у нас остается. Последний или крайний, там, как говорится, вопрос. Где увидеть все сайты, которым вы предоставили доступ к своим личным данным во ВКонтакте, в социальной сети? Зачастую бывает очень много вы куда заходите, куда вы заходите и регистрируетесь. Это могут быть интернет-магазины или какие-то, допустим, коллекции, или там сайты какие-то, где вы э, осуществляете регистрацию через, свой, э, через социальную сеть ВКонтакте. Вот, допустим, такой магазин, как Aldi.ru, вот, допустим, да, есть такой, да, и если вы ну, выбираете, чтобы здесь что-то приобрести, купить, вы должны здесь зарегистрироваться, иначе вы же здесь заказ делаете вы добавляете ну, свой личный через свой личный кабинет добавляете в корзину покупаете оплачиваете потом вам доставку делают и как только вы вот нажмете на эту вкладочку допустим личный кабинет появляется вот такое окошко да вот такое окошко появляется здесь надо что сделать либо войти если вы уже зарегистрированы либо произвести регистрацию то есть указать e-mail телефон там, либо карту какую-то свою указать, либо еще что-то, придумать пароль, ну и произвести, и затем, а можно проще всего, это все делают так, вот нажимает вот на эту кнопочку ВК, и попадает вот, вот, на, вот у вас вот выходит вот такое вот предупреждение о том, что приложение вот это вот, сайт или приложение запрашивает доступ к вашему аккаунту, и ему будет доступна вся информация: и день рождения ваш, год рождения, день рождения, значит, то, чем вы занимаетесь, все данные, которые лично вы укажете, электронная почта, все ваши вот эти сайты, все-все будет ему доступно вот этому сайту. И кто там за этим сайтом скрывается, мошенники там или еще кто-то? Вы же не знаете. И, соответственно, вы предоставляете доступ к вашим личным данным, доступ к списку ваших друзей, к общей информации и так далее. Вот нажав на кнопочку «Разрешить», вы как раз соглашаетесь с их условиями и приобретаете, так сказать, себе ну, лишнюю головную боль, можно сказать. А потом удивляетесь, откуда у вас в почте появляются какие-то непонятные письма. Значит, давайте опять вернемся на мою страничку. Сейчас я возвращаюсь на свою страничку. Как от всего этого, как увидеть, где это все находится и как можно лишнее удалить, допустим. Опять заходим, вот здесь вот наша аватарочка с правой стороны, галочка. Заходим опять в настройки. И вот здесь вот в выпадающем меню выбираем настройки приложений. Видите? И вот смотрите, подключенные сайты и приложения. У меня их вот 39. Я про некоторые даже не помню, как что я, для чего я туда заходил, зачем я там регистрировался, допустим. Ну, рестрим, понятно, я, когда занимался э, трансляциями прямыми, да, через ВКонтакте, через YouTube, там и так далее, я регистрировался в рестриме, допустим. Ну, а вот Аватан, допустим, веб, я не знаю, что это такое даже. Орфа, орфограммка, ну, это она нужный сервис, допустим, Android, что это такое, для чего я там и так далее. Но вы здесь можете, вот у меня их еще, видите, мало, 39, у некоторых их там сотни. Потому что везде ходите, регистрируетесь, зачем, непонятно, но э, регистрируется. Допустим, как можно здесь поступить? Здесь можно настроить. Если нажать вот здесь на настроить, то смотрите, доступ к приложениям вашим, э, приложения к вашим данным. Вы можете запретить ему доступ к общей информации. Можете галочку снять «Доступ к электронному адресу». Либо можете удалить приложение. Вот. Здесь, видите, есть. Удалить приложение. Кнопочка такая, она кликабельная. Можете удалить это приложение. Можете просто нажать на крестик и тоже оно удалится. То есть, вот здесь вы внимательным образом, если у кого уже долго профиль, да, вы просто внимательным образом Пройдите, посмотрите и подготовьте, ну, уберите лишнее. У меня, в принципе, здесь 39. Почему? Потому что я много куда через ВК не входил. Я больше входил через Инстаграм, через Фейсбук. Ну, слава Богу, сейчас и Фейсбук, и Инстаграм, как говорится, они нам недоступны. Они у нас в России считаются террористическими и запрещены к использованию. Я поэтому туда пока и не хожу, и ничего там не делаю. Ну, допустим Сэндлер, он нужен мне и я ну, я там пользуюсь допустим ну вот и в принципе подошло, подошло к концу подошел к концу наш вебинар значит у меня все это весь этот шпаргал, вся эта шпаргалка сделана в виде pdf- файла я сейчас выложу все это в чат ну а вообще уважаемые коллеги вот эти все маленькие настройки личной странички ВК помогут вам собирать друзей и подписчиков, сохраняя при этом вашу конфиденциальность и личные границы. Согласитесь, насколько это важно для вас. Ну, кому-то не важно, можете и не, ну, не делать то, что я вам говорил. Каждый из вас сейчас может стать первым и завоевать большую часть рынка, пока конкуренты думают и не знают, как им действовать. А у нас уже, ну, в нашей команде «Новик роста» уже подготовлены Подготовлен большой курс SMM для MLM. Он уже стартовал 25 апреля. Материал, который я показал на этом вебинаре, может сослужить вам хорошую службу. Но для тех, кто желает узнать технологию рекрутирования в ВК, правильное позиционирование и оформление аккаунта, правильную контент-стратегию и работу над созданием личного бренда, маркетинг, стратегию, продвижение, привлечение новой целевой аудитории, я рекомендую приобретать курс СНМ для МЛМ, тарифы. Вот здесь у меня в шпаргалке, это моя кликабельная вот эта вот ссылочка на продающую страничку по этому курсу. И присоединиться к обучению, еще не поздно. И уже совсем скоро у каждого из вас будет четкий план роста своей команды и увеличения доходов. Ведь обучение длится всего 6 недель. Вас ждут более 40 практических уроков и 30 бонусных материалов, таблиц, чек-листов, шаблонов. Сейчас время перемен. И именно то время, когда нужно действовать, используя все Возможности и выходить на новые уровни. Вот этим я хочу закончить свой вебинар. Ну и сейчас я вам отправлю в чат свой PDF-файл, который я для вас приготовил. Я буду откланиваться, завершать трансляцию. Спасибо вам за внимание. Буду. Завершать, видеочат.